Так, короче, оп-оп, привет, hello, кажется, я стал блогером, потому что это третье видео, можете меня поздравить, вот, и, блин, прикольно, кстати, реально, вы что-то позитивное пишете, там, особенно под первым видосом про электронные сишки, вот, ну да ладно, все равно прикольно, мне очень приятно, круто, спасибо, реально, вообще, респект, блин, Офигенно. Я всегда хотел, на самом деле, на YouTube что-то снимать, но я как-то так стеснялся, вот, что этого не делал. А, поэтому от души. От души, от души, от души. И друга она не петуши. Я думаю, сегодня надо снять видосик про деньги, потому что это важно. И это номер один, как важно, ребята без денег у вас не будет особых отношений, вы не построите семью, это я уже сам понял, вы, да вы ничего, вы не поедите и воды не попьете, как бы это реально так, вот и это хреново, я бы хотел бы иметь такую социальную деревню, которую я мечтаю безумно сделать где ты просто приезжаешь за то, что ты там, типа, гражданин этой деревни, ну, потому что ты просто там работаешь и что ты делаешь, ты просто, как бы, обеспечен на всю жизнь, у тебя там какие-то заботика в этой деревне. Короче, там есть одна такая китайская деревня, идею которой я хочу стырить и э, сделал... Был, был бы прям круто вообще в Рашке такую тему провернуть, как именно отдельный проект, просто тестовый. Мне кажется, это было бы прям вау. Вообще, Россия может быть самой социальной страной, я в это верю, и всегда буду верить. Буду топить за это, так что если кто-то таких же взглядов случайно наткнется на это видео, и чем-то там таким занимается, пиши, я вообще просто буду очень рад чем в чем-то, во что-то подобное влиться. Все, отступление закончено, давай продолжим про деньги говорить. Я не так давно вышел из нулевой практически ситуации по деньгам. Вот, я очень долго работал за копейки, но нарабатывал опыт. Я работал в Госдуме помощником. И не думайте, что это вот так вот круто звучит. Нет, я работал за копейки. У меня там была вообще очень маленькая запешка, типа прям вот реально для Москвы. Это очень маленькая, у меня была запашка, короче, 35 косарей, вот. Ну, это реально, ну, как бы, ну, ну, вы понимаете, да? Это ладно, я там, грубо говоря, с родителями тусовался все это время, и там жил и питался, короче, я работал в минус, вот. Родители помогали э, очень долгое время, это правда. Я не буду вам триндить, потому что ненавижу, кто трендит. Вот. Если не, вы не умеете говорить правду, то вы ссыкуны. Ссыкуны. Ссыкуны. Тут типа я писаю, Полин, надо сделать. Типа, типа ссыкуны. Вот. Короче. Вот, да. Я работал а -а -а -а, за копейки но нарабатывал опыт. Опыт помощника. Потом моя резюмешечка типа оправдалась. Я там два с половиной года отработал. Сейчас я работаю на хорошей работе. Наверное, не буду палить, но тоже на госслужбе. А, вот, короче. В Москве. М -м -м, в департаменте. департаменте. Просто скажу в департаменте. Короче, да, чтобы на всякий случай, но ну, это не потому, что я там что-то скрываю, а просто, ну, хрен его знает, на всякий случай, чтобы там что-нибудь на моей работе не случилось, потому что я дорожу своей работой, вот, потому что она меня кормит и нормально хорошо кормит, мне на все хватает, вот, но опять-таки это видео про про то как прийти, к, как постараться прийти. Не факт, что получится, но я попробую рассказать, как, вот, как было у меня и что лучше всего делать. В общем, представь. А и даже не представь, а если так и есть, если у тебя реально проблемы с финансами, и ты вот просто вот, ты вот такой вот на нервиках трясешься, пыхтишь и не знаешь, что делать, а, и тебе прям срочно нужны деньги, Значит, тебе, во-первых, не нужно смотреть всяких э, блогеров, инфо где тебе скажут, да заработаешь вообще спокойно, брат, да, 30 миллионов заработаешь, да, да только это, курс оплати мне и заработаешь, ну нет. Это, ну, вы понимаете, просто не отчаивайтесь и контролируйте себя. Во-первых, забросьте алкоголь, никотин и все, все наркотики. Забросьте, ваша голова должна ясно мыслить и выводить вас... Спасать вас из ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Это тоже, кстати, немаловажно. Вот. А то так никакие не собесы не пройдете. Будете выглядеть как алкоголик. И не особо кто-то будет с вами контактировать, взаимодействовать. Это тоже же очень важно. Вот. Что-то кондей холодит. Ну ладно. Жог сейчас сожмется просто от холода. Ну, я... ну ничего страшного. Вот у тебя сейчас стресс, ты такой, типа, паришься, ты должен закрыть, вот реально тебе сейчас нужны прям деньги, перекрыться там где-то, идешь тогда просто, если ты не можешь там нормальную работу найти, или даже там по своей специальности, от которой ты отучился, или просто ты хочешь что-то получше, иди, бери э, еду, которую дают, грубо говоря, да, ну ты же голодный, ты же сейчас умрешь. Тебе нужно реально где-то перекусить, где-то перехавать. Вот. Иди прям куда угодно. Я и на озонах ходил устраивался. Я, правда, туда не прошел, я с Газелью не справился. Я сразу формочки там все посбивал. Вот. Куда угодно. Просто вот во все дырки суйся. Я куда только не сувался. Короче, да, просто нужно закрыть э, вот эту вот сейчас жесткую голодную потребность, которая есть. А обязательно, без этого никак Чтобы просто успокоиться, выдохнуть Чтобы твой мозг, а мозг это ты Чтобы ты взял, выдохнул И уже с нормальным вот этим спокойным настроем Начал думать дальше, что делать Как дальше выбираться Вот, да? Но хотя бы утолить небольшой свой голод, перекрутиться Любая работа, все, что ты видишь, подработки Пофигу, пофигу Реально, просто пофигу. Бери, спокойно, занимайся. Вот, чтобы успокоиться. Вот так. Это самая первая стезя. Потом, ты успокоился, уже думай о будущем, да? За большие города сразу скажу и вообще, если у тебя если ты на нулях, реально нарабатывай капитал откладывай, набивай опыт тебе нужно идти этой дорогой и никак иначе, вот поверь вот кто бы что ни сказал я тебе говорю как человек, который реально вот это все прошел и пробовал и бизнес начинать делать и всякие там эти курсы и хирурсы проходить нет потому что ты все равно на нервиках нужен сразу доход, сразу доход только с работы, вот может быть, маленький, но нормально, он тебя успокоит. Короче, закрываешься сразу работой, какой-никакой закрываешься. Потом делаешь себя на опыт. Ну, типа, вот как я со своим этим резюме, да, там, нарабатываешь вот этот опыт, какую то выбираешь, там, одну темку, устроился на работку, в ней развиваешься, Делаешь из себя неплохого специалиста, опять-таки, уже неплохим специалистом идешь там выше-выше-выше, и по финансам ты тоже, конечно, выйдешь расти, куда бы ты ни пошел. Даже в курьеры ты можешь стать там старшим курьером, пойти в администраторы, начать уже адменить курьеров. Неважно, всегда есть куда расти, главное, чтобы там люди видели твое желание и а, длительность работы. Это очень важно, вот. Потому что все смотрят, сколько ты там отработал и тому подобное. И да, ты должен хотеть и влезать выше. Стараться коммуницировать там со своими руководителями. Говорить, вот я хочу вот это, я хочу выше, выше, выше, выше. Больше, больше, больше. больше. Вот. Уже ты становишься специалистом. Становишься чуть-чуть богаче. Можешь откладывать деньги. Ты уже спокоен. Ты уже можешь даже там нибудь не знаю, там, ходить в ресторанчике, там, два, раз, два в неделю, ну, это вообще хорошо, если так, ну, там, даже раз в месяц, замечательно, а, ты уже успокоился, вот здесь уже ты можешь, но, сохраняя эту работу, вот, как я сейчас, я работаю, я буду работать, я буду продолжать, продолжать работать, потому что это более-менее стабильный доход. Я вот создал себя там как продукт, как помощник. Я очень хороший секретарь, я классный, офигенный ассистент. Ну, я так считаю, конечно. Вот. Ну, вроде реально нормальный ассистент. А знаю всякие вот эти документы, и тому подобное. Я наработал за определенное время вот эти скиллы, которые я уже, то есть я уже в целом без работы не останусь. Да? хотя, казалось бы, я вот реально э, начал с ассистента там до, до, Думы, это, до Госдумы, тоже было таким, чуть-чуть поработал, потом уже случайно я попал как раз-таки в Госдуму, как ни странно, вот, э, опять-таки, ну, через общение, там, ну, просто узнавал, узнавал, ну, и случайно так получилось, вот, там посидел на маленькой зарплатке, но набил скилл. И стал специалистом, случайным специалистом, секретарем, помощником, ассистентом. И в целом, вот на данный уже этап, где я сейчас работаю, меня все устраивает, все очень, очень неплохо, очень хорошо. Я думаю, даже э, все гораздо думал, хотел сказать выше. Но я скажу просто, что э, выше, возможно, там по каким-то по благам, по оплатам по бонусам, нежели чем а, у моих там каких-то одногруппников кто даже в нефтянку пошел работать, то есть ну как бы все такое, вот понимаете, а я просто попал случайно в секретарь помощники кстати многим нужны ребят помощники Ох. если бы я был инфо то я бы запустил курс Прямо сейчас. Вот. Ладно. Не будем об этом. И вот ты сохраняешь вот эти свои наработки, сохраняешь свою работу. И уже ты можешь думать о каком-то деле, о бизнесе, там, об инвестировании, возможно, каком-то. Я не знаю, что ты выберешь для себя как доп доход. Да. Вот. Но... Я думаю, что ты что-то выберешь, наверное А может быть и нет, а может быть ты начнешь дальше нарабатывать и расти свои скиллы еще выше, выше, выше, выше, выше И если ты там, допустим, курьер, ты станешь просто вообще там, я не знаю, супер директором там всех курьеров, блин, там в лозоне вообще будешь По персоналу главный со всеми курьерами коммуницировать, подбирать там еще что-то, я не знаю но всегда можно в любой тематике, в принципе, расти. Вот. Я не готовился к этому видео. Реально, вот. Вообще не готовился. Просто хотел рассказать, как есть, вот, какое-то свое видение. А если в итоге, то поменьше смотри ты, вот, всякую бурду, меньше смотри, людей, которые тебя пытаются развести, всяких инфо-цыган, заработай быстро. Это все вообще там фигня. Главное вложиться, главное верить. Знаешь, вот это классно. Главное верь в себя. И, и блин, у тебя все получится. Ну, чувак. Или чувих. Так не работает. Так не работает. Есть реальность, и это так. Просто принимай ее. Вот. Не будь этим облачным зайчиком. Хотя, знаешь, кому-то... Нет, если тебе это помогает, тебе это заряжает быть облачным зайчиком, и ты сразу такой более энергичный становишься, и более общительный, там еще что-то, ты больше действуешь, тогда будь. Потому что нормальная тема. Про психосоматику, кстати, тоже надо будет видос записать. Это вообще пушка, ребята, можно себя так настраивать, накручивать, что ты вообще просто меняешь свой характер в секунду. Вот ты такой э, вот такой э, неуверенный. Э, э. Потом, когда ты психосоматику свою начинаешь осознавать, понимать и управлять своими вообще всеми чувствами и своим характером и менять его, уметь перестраивать то ты в один момент просто становишься максимально уверенным в себе человеком, который открыто смотрит ä, тебе в глаза и говорит уже без А, без Э, без Б. Вот, это очень прикольная штука, которую, может быть, мы с вами разберем, если вы захотите. Вот. Но мне нужен будет от вас обратный фидбэк. Все равно я чуть-чуть стесняюсь перед вами говорить. Но елки палки Ладно. Но вообще, я так скажу, что вот люди, которые э, мне писали в комментах, блин, вы прикольные, вы реально классные. Э, большин... Прям огромное, подавляющее количество, э, подавляющее большинство, очень позитивные, добрые люди. И я понимаю, что э, энергия тянется к энергии. Вот я себя тоже не считаю, на самом деле, плохим человеком. И я понимаю, что люди, как, людям, которые интересно смотреть э, какие-то данные ролики, то, ну, я чувствую, что это похоже. Вот. Это круто. Блин. Чуваки, мы такие не одни. Вот. Да. Короче, ты не один. У нас таких много. Добрячков. Это круто. Это круто, это круто. Я это чувствую. Можешь об этом не говорить. Вот. И тогда давай, все, до завтра, поспи хорошо, отдохни, подумай и подрю.